Такая шапочка связана на круговых спицах номер 4 на короткой леске из белой пряжи и пряжи с люриксом. Состав мне неизвестен, могу только вам показать, как выглядит эта пряжа. Вязание шапки начинается с резинки 2 на 2 2 лицевые, 2 изнаночные. На спицы набрать 90 петель и связать 9 см резинкой 2 на 2 2 лицевые, 2 изнаночные. А после вязания резинки, Сразу же начинается вязание узора коса. Узор вяжется на 10 лицевых петлях. Косы вывязываются на 10 лицевых, 2 изнаночные с этой стороны и с этой стороны. И так по всей шапочке. 10 лицевых петель, на которых косы вывязываются, затем 2 изнаночных и снова так все повторяется.